Всем здравствуйте. Приехали мы с вороном опять кататься. Будем в после на живца, короче, пробовать. Вот тут лосика много наломано. Есть всяких разных давности. Кабаном накопано. Это уже подсохшая. А перед этим была свежая. Так что, короче, и тот, и тот зверь тут может быть. Так что ворон у меня остается здесь. А я пойду погуляю за его место. вообще нету тишина на улице жарко терева атакуют как-то они вообще непонятно стали торговать с каждым годом если с ушами сравнивать, то ни что такие рожки ну, а я что говорил на живца и зверь бежит Сейчас попробую поближе подойти. Метров 400. Тут такой никого не трогают. Тут коза спит. Или козел. Коза. Сейчас... жует. Если жует, значит спокоен. Вот надо и тушно было, короче, в сторону побежать. Стоит, кушает. А у меня, блин, вода вот такая вот. И до него еще, короче, далеко. И качество уже фиковые съемки. Но все равно сейчас попробую еще подойти. Оказывается, короче, уже на меня стоит, смотрит. Нифига. И сам мерять пришлось по ушаге, уже нога затекает. Я думаю, вообще голова повернута в другую сторону, и он кушает стоит. Их вроде, короче, пересмотрели, дальше кушать начал. Сейчас попробую еще поближе подойти. Ох ты, боже. раненый Вот он что один наверное и ковыляет. Вот так вот вот. Интересно интересно вроде короче на меня и не смотрела сильно мне показалось васиха плохо уже видно далеко побежала Вот они, наверное, снегоходчики зимние. Покатались здесь.